Блин, какой же охуенный фильм! Мужики в форме! Они хотели носить разную форму! Бля, только ради этой формы я купил билет FIMAX! Мужик в форме! Чтобы показать харных хлопчиков в украинской форме! Бля, да, да!